На Ютубе есть очень много интересных каналов, талантливых контент-мейкеров, ну а также на Ютубе есть те, которых я очень сильно просто вот ненавижу, вот бесит по некоторым причинам. Сегодня у нас как раз топ посвящен топ... топ понятно. Всем привет и давайте-ка посмотрим топ-5 блогеров, которых я ненавижу. Погнали. Пятое место. Вилсаков. Валя Петухов. Интересный, но как человек, он конечно очень черствый. Пришел я такому выводу после его проплаченного, опять же таки хвалебного видео про Samsung S8. Galaxy S8 Plus. Угу. Так он мне понравился. Потом да, все не так классно, через два месяца, как хотелось. Вот из-за этого случая я перестал доверять Высокому. Эта ситуация вам показала, что его мнение можно вот так вот просто прийти и купить. За большую, между прочим, сумму. Четвертое место. Майник. Вообще, я к реакторам отношусь так, с презрением, потому что я не считаю их какими-то контент-мейкерами, потому что реакции, это... Не считаю их серьезными контент-мейкерами, потому что они своих видео не нанесут, зрителю ничего нового. Они просто записывают видео, снимают про то, как они реагируют на другое смешное там популярное видео. В принципе, здесь в таком формате видео ничего особого и не нужно. Нужна только лишь хорошая камера, микрофон, но и видео, которое ты будешь обозревать. В принципе, остальных каких-либо особых там способностей не надо. Просто сидишь, даю лишь свое мнение, которое и так никому не интересно. Еще меня бесит в нем то, что когда включаешь его видео Сразу прямо он в лоб предлагает нам подписаться на его канал. После такой подачи отпадает какое-либо желание подписаться и смотреть дальше его видео. Вот по таким факторам меня бесит Майни. Третье место Виндяй31, а точнее его канал реакции Виндяй. Да, я вам уже сказал, что меня очень раздражают блогеры-реакторы, э, так как этот формат о, такой несложный. Сиди просто, снимай видео, реагируй на смешные видео с YouTube. Ничего особого здесь и не надо. Но больше всего меня раздражает в нем эта харизма, которая не внушает в себе доверие и немного раздражается. А если он еще засмеется, о -о -о, держите меня семеро, хочется просто взять и ударить. Поэтому меня он и бесит, и раздражает. Потому что он реактор, потому что... Потому что... Второе место, Юлик. Это, наверное, последний в нашем топе реактор, который меня бесит. Юлика я ненавижу лишь только в двух аспектах. Первый, он реактор, конечно. И второе, это большое количество рекламы на его канале. Вот спросите любого, кто смотрит Юлик, и он ответит, сколько у него рекламы. Постоянно вот заходишь, смотришь его видео, и там одна и та же песня. И это немного раздражает. Неужели без 1xbet ты не сможешь снимать качественные, крутые видеоролики? Вы мне можете, конечно, предъявить, типа... Не хочешь смотреть рекламу, пропусти ее просто. Да, я знаю, я могу это сделать, но сам факт присутствия большого количества рекламы очень сильно раздражает, даже немного бесит. Ну и наконец первое место и просто... Мишенка на торте хайпа. Это девушка Марана Баттери, недавно прохайпившаяся на, прохайпившаяся на том, что стала админом Овсянкином. Но до этого у нее было другое видео, на котором она тоже прохайпивалась. Было оно э, про девочку с канала Like TV Show. Да, это та самая девочка, которая плакала, потому что к ней никто не пришел на фан-встричу. В своем видео Марана Баттери очень сильно, мне кажется, резко отреагировала на эту девочку, якобы уличив ее в том, что она. Сильно наиграно все это вот высказала в своем видео. Она записала слишком резкое и очень негативное видео по отношению к этой девочке, что я считаю неприемлемым. Вот поэтому я ее ненавижу, она меня раздражает и просто бесит. Также она меня бесит то, что она ведет себя очень раскрепещенно и слишком много матерится своих видео. Блин, даже я не матерюсь своих видео. Как бы она еще и девушка. Вот такой вот топ-5 блогер, которых я ненавижу. Если ваше мнение сошлось с моим мнением, то обязательно напишите об этом в комментариях. Напишите обязательно. И на ну, этом с вами прощаюсь. Всем пока.